Продолжение а следует... Первый канал Наталья Юрьева. Вот продолжая тему Украины, и в последнее время из Вашингтона все чаще приходят новости о дискуссиях по поводу предоставления летального оружия mm. Украине. Насколько серьезно вы это воспринимаете, и если действительно такое решение будет принято, какие могут быть последствия? Спасибо. Ну, это суверенное решение Соединенных Штатов, кому продавать оружие или поставлять бесплатно. И той страны, которая является реципиентом этой, этой помощи, мы к этому... Мы на этот процесс повлиять никак не сможем. Но есть общие международные правила и подходы. Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию. Если это произойдет в данном случае, то, то принципиально это действие, это решение ситуацию не изменит. Оно вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Но ну, количество жертв безусловно может увеличиться. Но э, хочу вот это подчеркнуть, чтобы всем было понятно, ничего не поменяется. Количество жертв может быть увеличено, и это прискорбно. Есть еще один момент, на который следует обратить внимание. Тем, кто вынашивает подобные идеи, это заключается в том, что у самых паровозглашенных республик, до, республик достаточно э, оружия в том числе захваченного у противоборствующей стороны, у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, ну, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющиеся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них.